и посмотри. <клышко> я смотри, тут дырка. Я куда Не смей этого делать. <связывая> так, Яна, и там тоже дырка? Не забывай! Не Не забывай! подожди! Я <связывая> я, уже залезла. по По этой... а ступенькам. Ну Иера, я, иду. я иду к тебе. Ой, я была Смотри, как на них можно делать, вот круто. Круто. Стой! Я стой говорю. Я yeah, Най. Нет. Я тебе сейчас...